главные лозунги программы действующего главы государства «Вместе за Беларусь и государство для народа». Основной целью он назвал сохранение независимости страны и улучшение и сохранение уже созданного, а экономическая ее часть сводится к слогану «От сохранения к приумножению». Обеспечить рост доходов граждан он обещал сделать главным приоритетом экономической политики, поэтому шоковую терапию он проводить не будет. Лукашенко пообещал максимальную поддержку инвесторам, прежде всего отечественным, в том числе упростить им процедуры ведения бизнеса. Он также обещает уравнять возможности и условия для частных и государственных компаний. Ситуация показала, насколько важно устранить зависимость страны от нефти и газа, финансов и других сфер, Решая эти вопросы, мы будем следовать мировым тенденциям создания новых отраслей, говорится в программе. Также Лукшенко планирует продолжить развивать высокие технологии, ядерную энергетику, космическую программу, цифровизацию и создание полноценной зеленой экономики.